Друзья, вот перед нами такая очаровательная девушка, Танзеля с Новосибирска. Вот она сейчас о себе сама расскажет, говорит. Когда вы пришли в компанию? В сколько я заработали? Уже, работаю уже год и три месяца неполных. Но я вот как открылась новая программа «Автоплюс» и еще вспомогательный. Но я сразу «Автоплюс» заходила по 800 долларов, как бы доверяя, не понимая так вот, ничего не понимая, но когда уже начала работать, это настолько быстро, чем сама со мной, вот пять э, программ Миллениум, тут я быстро пошла, быстро начала зарабатывать. Я даже не понимала, как люди быстро пришли, объясняя маркетинг план. Матричный. И сама полюбила и влюбилась э, в эту компанию. Знаете, за каких-то 33 дня, в общем, я два раза получила по 14 И потом уже не буду робот. говорить. Это было до Нового года. Я Класс. 33, за 33 дня получила. Это же новая программа у нас. А после этого уже и получаю, получаю, получаю. Очень довольна. Все, как говорится, были минусы, какие-то черные полоса в жизни, это все сейчас белое, зеленое, все цветет, все красное, как говорится, хочется жить хорошо, а жить хорошо, еще лучше, а теперь у меня мечта, поехать в Кипр, получить, не купить, не говорю, что купить, получить себе там недвижимость и жить там. Мне уже 64 полных будет 15 марта. Вот. Я думаю, до 15 марта э, может быть. Даже получу, получу сертификат на недвижимость, да, чтобы уберем. не сглазить. Хорошо, поздравляю вас. Обязательно. Всем, всем желаю, новичкам, взрослым, бабушкам, дедушкам, чтобы вы на свадьбе, на праздниках сидели гордо, а не дарили там какие-то конверс-пенсии, не ущемляли себя, а заработали и гордо поздравляли и знали что у вас внук с квартирой, другой внук с машиной, а внучка получает образование или подарить шубу невесте. Как приятно! Уже дети, дети нам смотрят другими глазами, когда мы не болеем, когда мы говорим о а хорошим, хорошем, о красивом, о красивой жизни, и им хочется повторять нашу э, как бы, жизнь. Вот красавцы, вот. спасибо, спасибо всем за внимание, я вас приглашаю в город Новосибирск, а -а -а. пожалуйста, всегда пожалуйста. Танзеля, крепкого вам здоровья, долгих лет жизни и многократных выплат по 128 тысяч долларов. Спасибо, спасибо, прохмет мои сестренки, мои золотые казашки.